Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов на основе тепловой карты валют. Стратегия на основе тепловой карты валют представляет собой таблицу, в которой собрана статистика движения валютных пар за определенный период времени. И вся суть торговли сводится к тому, чтобы следовать за трендом или наоборот совершать сделки против него. Но все стратегии в сети, основанные на тепловой карте валют, говорят о том, что торговать необходимо как раз таки против тренда. Однако любой опытный трейдер знает, что торговать против тренда на долгосрочной перспективе не имеет смысла, так как это будет приносить только убытки. А теперь давайте перейдем на реальный график и воспользуемся индикатором тепловой карты для того, чтобы понять, каким образом по ней должна вестись торговля. И заодно разберемся, почему не получится торговать в прибыль по тепловой карте бинарными опционами. Правила торговли по стратегии с применением тепловой карты, которые распространены в сети, говорят о том, что для покупки опционов кол необходимо выбирать валютные пары, которые находятся в красной зоне. И соответственно для покупки опционов PUT нужны валютные пары, которые находятся в зеленой зоне. Причем, чем ярче цвет, тем лучше. Но если разобраться в том, что показывает тепловая карта, то можно будет сразу понять, насколько она бесполезна в торговле бинарными опционами. Так как все, что она показывает, это отношение текущей свечи к предыдущей. И в данном случае индикатор тепловой карты показывал бы, что валютная пара новозеландский доллар и японская иена находится в красной зоне, так как текущая свеча была бы намного ниже закрытия предыдущей свечи. Таким же образом работает и зеленая зона в тепловой карте. Только текущая свеча должна быть выше закрытия предыдущей свечи. Если говорить о правилах, которые распространены в сети, то для покупки опциона Call необходима красная зона валютной пары, как уже говорилось ранее. И соответственно в данном случае нам нужно было бы покупать опцион Call. И обратите внимание на то, что на каждой последующей нисходящей свече нам необходимо было бы покупать опцион Call так как данная валютная пара находилась бы в красной зоне на каждой из этих свечей, что в итоге принесло бы большие убытки, а прибыль получилась бы только после четвертой сделки. Но даже если бы торговля по тепловой карте и работала, то сама тепловая карта не была бы нужна. Можно было бы просто на каждой нисходящей свече после закрытия покупать опцион Call, а на каждой восходящей свече после закрытия покупать опцион Put так как тепловая карта строится для каждой отдельной свечи, а не периода или диапазона. Для чего можно применять тепловую карту? Это для того, чтобы видеть какой сейчас тренд на определенной валютной паре. Но такая информация будет полезна только для дневных графиков. Несмотря на то, что нет смысла торговать бинарными опционами по тепловой карте валют, давайте попробуем совершить тестовые сделки с торговым объемом 1 доллар и экспирацией 5 минут а также будем использовать тепловую карту для графика 5 минут и посмотрим, что из этого выйдет. Как можно видеть, было совершено три сделки с экспирацией 5 минут на разных валютных парах, используя тепловую карту валют. И как и ожидалось, это принесло только убытки. Поэтому тепловую карту валют не стоит использовать в торговле бинарными опционами. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!